ни скинуть, маска настроений, трений, терний. Черкани, сражение близки, кровь из ран в них льет, как краска. И тотчас сожги записки. Пепел шли в пустыню, наска.